Добрый день! Мы продолжаем э, свои видео рассказы о наших печах, о печах нашего собственного производства в группе компании КДМ, печного центра Дьядвола Горы. И сегодня я вам расскажу, о, немножко расскажу о печи о круглой отопительной печи в кирпичной, в кирпичной рубашке, мы ее так называем. Печь э, трехканальная с двумя параллельными опускными каналами, шамотная, подовая, в ней нет... Э, нет прямых кирпичей, все кирпичи фасонные, кличатые. Собирается печь на объекте в течение одного-двух дней. Очень теплая и вот так необычно, необычно смотрится. Ну какая особенность? Особенность печи в том, что все печи у нас оборудованы системой чистое стекло, припок, которая обеспечивает вот такая вот а, дверка а, КИЖИ-2 с, а, с верхним и с нижними жалюзиями подачи воздуха. И, естественно, печи у нас оборудованы Системой вторичной подачи воздуха через специальный канал вот здесь вот снизу. Когда мы разрабатывали э, наши модели печей, мы подходили э, к разработкам наших печей э, с, с той точки зрения, чтобы печи были надежными, симпатичными, хорошо грелись, экономичными, ну и не доставляли э, проблем нашим покупателям, нашим заказчикам. Дальше в дальнейшем ролике вы увидите, как эта печь собирается на самом деле, и вживую вы сможете все это дело посмотреть.